Сегодня я хочу показать черные сумочки от фабрики золотой дождь. Смотрите, какая строгая, красивая сумочка. Формованная. Она пустая, но держит форму. Она очень красивых черных вензелях То есть она вся выполнена в этом материале. Материал смотрится очень дорого. И стильно отделана сумка матовым как кожа и слегка подлаченной кое-какие моменты отделаны да? вставочки небольшие сумка держит форму на передней стенке два кармана рабочие на задний карман один вход большой вход очень удобный то есть видно что внутри на задней стенке карман на молнии. Вот он. На передней традиционной кармашке. И длинными. Так, Следующая сумочка. Вообще черного ассортимента в этом году у нас очень много, как никогда. У нас э -э, не было столько черных сумок. Были запросы. Но ну, выбора такого не было. Показываю полумягкие сумки в этом же материале, в отделке с подлаченным материалом. То есть это, это сумки вскроенные из одной партии. То есть, ну здесь, вот смотрите, вот эти вензеля цветы. Матовая сумка, да, и вот здесь лак. Сбоку, смотри, как смотрите, как гармонично все выполнено. Скомбинирован матовый материал показываю близко вот так вот такие вот цветы и подлаченный очень аккуратно все выстроено донышко сделан из матового материала на ножках и вот здесь кейлер сделан подлаченным материалом так предыдущая сумка была 1900 это тоже 1900 два отдела внутри два отдела длинный ремень, это пошла следующий. Строимся. Смотрите, теперь покажу. Давайте в другом материале. В принципе, в этой же, из этой же серии, вот эта модель есть. Тоже здесь. Материал растительного принта, теснение. Очень приятный на ощупь, смотрится хорошо. Здесь клепочки, то есть получается клепки выполнены стилизированные. Да, то есть можно с разными вариантами, не только с классикой, но и даже буха. Heavy metal. Но, в принципе, с разными стилями можно комбинировать. За счет того, что здесь ручки на люверсах, пряжка. И клепочки поэтому он смотрится он она в эта модель смотрится более так но ну, молодежно что ли что внутри показываю так здесь два отдела и длинный ремень на задней стенке карман на молнии Здесь клепочка, то есть один вход такой, перегородка получается два отдела, и один вход на клепки и второй на клепки три отдела. Так, пойдем дальше. Девчонка, кто там, которая хочет в руки ко мне попасть, следующая, ну-ка, ну-ка, Смотрите, покажу сумку, которая повыше из этой же серии, но здесь уже материал с большим теснением, нежели тот, который вы смотрели. Здесь более ярко выраженный рисунок. Он вот такой вот, слегка, как говорят, масло-либо подлачье, он слегка блестит. Еще здесь декором является лаковый крокодил. На передней стенке два рабочих кармана. еще секундочку. Ой, я вас обманула. Обманула. Первый раз в сумке оказался карман нерабочий. Ну да, он первый для декора, второй рабочий. Извините. Вот этот рабочий карман. Вместе с вами изучаю нюансы. Так. Три входа, три отдела в сумке. То есть он достаточно... Объемная она выше, чем предыдущие сумочки. Широкое дно на ножках. И длинная ручка. То есть здесь есть крепление. Вот длинную ручку. Черные красавицы. Есть еще вот. В комбинации с таким материалом. Опять прослеживается растительный принт, узор. То есть это теснение. И еще это лен, да, лен такой как фактурный. И черный лен. Это материал, похожий на текстиль. Он очень мягкий. То есть вот прям вот такой, прям мягенький весь. И отделка идет очень красивым лаком. Вот здесь вот сумочка, смотрите, лаком отделана. Тоже большой карман рабочий на передней стенке, как отделение. И здесь еще два кармана, есть два отдела. И дополнительная перегородка на молнии, которая делит сумочку пополам. То есть перегородка глухая, длинная ручка на на задней стенке карман на молнии. Вот такая вот к классики. Очень выдержанные сумки черные в этом году. Они настолько красивые Каждая сам по себе. То есть гармоничная очень. Так. Черные есть. Вот такая вот. Это все из одной же партии. Тоже лак. Сумка 1800. И вот здесь очень красиво, все аккуратно отстрочено, все гармонично опять лен черный, растительный принт, узор, и обычный черный матовый вот так вот идет она У нас тоже здесь три отдела и длинная ручка так, из этой же серии с льном с черным идет вот эта модель черный лак Черный курзан. И курзан здесь такой, немножко как в мелкий рисунок. Он не очень гладенький. То есть на ощупь он гладкий, но я имею в виду, что он фактурный. Сзади она вот такая. Красавица. Спереди проверим карманы. Рабочие. А то я в одну линза лезла, а там карман оказался не рабочий один. Зашит я такая. Три отдела. Основное и два дополнительных отдела. И это еще центральное, делится еще на два. То есть по факту получается в небольшой сумке четыре отдела. Четыре. Так, дальше. Что показывать еще из черного? Так, вот такую сейчас еще покажу. Она тоже из этой же серии. Более спокойная, более выдержанная. Растительный принт. Кармашки рабочие. Вот такие вот пяточки подлаченные. У всех донышки, везде ножки. Кармашки рабочие. И практически... Цена тоже 1900 рублей. Практически во всех сумках, которые мы смотрели сейчас, 2, три либо 4 отдела. Ну, практически везде три и 4 вот здесь два отдела, перегородка, мягкая на молнии и длинный ремень, показываю. Еще очень красивые сумочки, остались в наличии всего три штуки, в черном перламутре. Ой, черный, черный верный, не перламутр, черный, а серый перламутр. Подделки с черным материалом. Это по, по факту вот три модели. Они все немножко разные. Все полужесткие. А, основа идет серый. Серый перламутр. Он очень приятный. Он похож на нобук Нобук это мы понимаем, одно время, сейчас скажу, были куртки нобуковые сапоги, да, сумки. И вот а, у нас нобук остался именно в сумках. Он очень приятный, похож на... Замшок. Такой по ощущениям, как будто как ворсистый, слегка чуть-чуть. Смотрите, темно-серый перламутр, светло-селый перламутр, карманы рабочие. И черный материал матовый, в отделку идет. Сумка тоже 1900 рублей, три входа. Так, проверим, на длинной длинные ручки, не помню, есть или нет. Есть. Длинная ручка. И на задней стенке карман на молнии. Так, вот в этих двух модельках. Вот такая передняя стеночка комбинированная. Но здесь тоже кармашки. Кармашки интересные. Смотрите, как в джинсиках, как в брюках. Под черной отделочкой, от строчкой. Под декором подлаченным, да? Кармашки. Вот так и не подумаешь. Думаешь, кажется, просто разрезная передняя стенка. Сзади карман на молнии. Вход один. Но под этим входом опять два дела на перегородке. То есть получается по факту два отдела. Цена такая же. 1900. Так, и вот такая вот. Последняя моделька, та, которая осталась именно из этого материала. Ручки на металлических рамках. Декором здесь является отстройка и клепочки. Сбоку вот такие защипы и рабочие кармашки с двух сторон. То есть они все полноценные карманы. Для ключиков, для масок. То есть, для перчаток для текстильных или вот этих одноразовых, которые нас заставляют сегодня ходить. Очень неприятно, но никуда не денешься. А, хорошо, что на улице зима. Я купила хор хорошие, а, плотные перчатки, рабочие, черные такие. И в них удобно водить машину, без обогрева. Вот. Оно не скользит. А в обычных перчатках, конечно, оно скользит. Один вход без длинного ремня здесь без перегородки здесь просто молния и на передней стенке кармашки под мелкие предметы и сзади карман на молнии в принципе вот три сумочки которые остались в перламутре. смотрится перламутр очень круто и дорого смотрите серый светло-серый отделки с черным сумки которые не подвержены времени года Хотя у нас очень многие ходят с черным весь год, но оставляет желать лучшего. Мне хотелось бы, чтобы у вас была возможность приобрести у нас сумки по таким ценам на каждый сезон, а, потому что цена достаточно лояльная для сумок не две с половиной, не три с половиной, не 5. как обычно в магазинах сейчас на цена до пяти тысяч очень дорого. А, не во суждение, а просто по факту каждого бьет по карману бюджет. Всем непросто, а надо выживать и оставаться при этом красивым. Так что вот такие красивые сумки по демократичным ценам. Если есть желание и проявление, заказывайте.